День прошел, и был он непрост. Без ответа вновь остался вопрос. Но проходит ночь, и вот новый день. Светом гонит прочь томление тень. Я вновь стремлюсь И вновь спешу к Тебе Субтитры Базисус, доброе утро, мне дал. Здравость сохранить ума В Божьем Слове в Иисусе Христе Если ты знаешь Его, то это все, что надо твоей душе Если Он пастырь тебе, то в темноте вновь засияет свет Божьи обетования, как прежде, сияют, Как звезды на небесах. Его обещания сердца согревают, Как пар исчезает страх. Божьи обетования к себе привлекают те, кто рожден летать. Высота, расстояние их не пугает, Вера может звезду достать. Если сердце гложет боль, Посмотри же над собой, Подними ты свой взор в небеса. Миг сейчас и здесь, для тебя свобода есть в уповании на Слово Христа. Если ты знаешь его, то это все, что надо твоей душе, если он постигнет... Сияет свет Если ты знаешь Сердца согревают, как пары исчезает страх, Божьи обетования к себе привлекают. Те, кто рожден летом, высота расстояния их не пугает. Вера может звезду достать Божьей обетование.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 расстояние их не пугает, вера может звезду. Дать. Пред тобой, Бог благой, мы склоняемся пред Тобой, Ты святой, ты святой. Редактор С тобой не про... Все отдыхает.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 я верю, ты мой верный свет Что не дает мне свернуть Я слышу сердцем твой ответ Ты есть источник благой Я вижу каждый день твой свет И Я иду за тобой Я буду верить в твою бесконечную любовь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 Вот так и есть, Твое царство ко мне придет каждый день. Субтитры Всё отдаю сердце Завет, милость Твоя, сходит с небес, избавляя меня. Через завет, Твоя благодать, сходит с небес вновь из. Завет небеса открыты, к сердцу ты вновь говоришь. О, неотвергни мои молитвы сокрушенной. Крушенный при. Мы сеем семена спасения, надеясь на добрый плод, так долго удобряем землю и ждем, что семя прорастет. Мы взор свой убираем скленя.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 тем славы отчаяние заменит. Доколе есть надежда, не опускайте рук. Доколе есть надежда, не опускайте рук.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 Тихо грустит, голову опустит, В Днях ему отмеренных, Как угодить, как до цели дойти. В своих глазах он слезы не скроет, Герой веры плачут порою, Ведь он ответ пока что не слышит, А ветер листья тихо колышет Да-да, он слышит тебя.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 Тебя по жизни видя, он видит все твои слезы, да-да, он тебя, мольбы твои не забыты, Тебя всем сердцем любят, Его ведь открыты. Да, да, он слышит тебя Да, да, он слышит тебя